Хирургическое лечение одиночных множественных рецессий десны в области зубов и имплантатов с использованием материалов для област, часть 4. Превентивное увеличение объема десны перед ортонотическим лечением. Для нас на сегодняшний день это не просто заголовок какого-то раздела, о котором мы будем говорить. Это самое неприятное. Наверное, в врачебной практике это осложнения. И не секретно для кого, что 80% ордонтических осложнений – это рецессии десны. Возникают они, как правило, в связи с недопланированностью, недообследованностью пациента. И в большей части ситуаций, в которых они возникли, их возможно было избежать. Или снизить, или уменьшить этот риск, уменьшить объем рецессии и так далее, чтобы не возникало потом, в общем-то, критически сложных ситуаций. Сегодня мы с вами рассмотрим предварительное изменение биотипа Десны в уже имеющихся рец рецессиях Десны при тонком биотипе, когда пациенту все равно предстоит, независимо от этого, ортодонтическое лечение, у него есть прямые показания, но имеющаяся исходная ситуация не дает возможности провести ортодонтическое лечение. Оно требует какой-то парадонтической коррекции. Со стороны мы предложили такой, такой подобный объем, да, пример, как генерализованное превентивное увеличение объема десны перед ортодонтией. Клинический пример номер 13. В данной ситуации на фотографии вы видите один из этапов генерализованного увеличения изменения объема десны, создание прикрепленной десны в области закрытия имеющихся рецессий перед ортодонтическим лечением Эта ситуация полтора месяца спустя после операции уже произошедшей я обращу ваше внимание, что присутствует и картинизированная и прикрепленная десна отсутствуют тяжи рецессии устранены ортодонтическая патология на лице. Планируется э, превентивное лечение объема десны перед ортенитическим лечением в сегменте 1. Заполнение парадонтологической карты. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 14. Продолжение измерения расстояния от режущего края до десны в области зуба 16. Так выглядит твердая мозговая оболочка, да, полученная непосредственно от поставщика. Не регидратированная, не подготовленная еще пока. Измерение толщины, объема мягких тканей, прикрепленной десны в области операции. Это нужно для заполнения пародонтальной карты. Мы продолжаем измерять. Толщину, прикрепленной десны в области каждого зуба. Расстояние от режущего края до десны в области зуба 14. Измерение глубины рецессии десны. Это нужно будет для дизайна разреза, как вы помните. Измерение глубины рецессии десны в области 16 зуба. Здесь на фотографии вы видите дизайн разреза. Обращу ваше внимание в данной ситуации в связи с тем, что глубина рецессия в области зуба 14 была больше, чем в области зуба 13. Было принято решение сделать зуб 14 центральным зубом, в отличие от классической модели, когда да, мы до этого с вами рассматривали. Всегда клык был центральным зубом, в котором ротируется лоск. В данном случае было целесообразно сделать именно 14 зуб, или первый премоляр, центральным зубом, вокруг которого будет ротироваться лоскут. Метод операции ротированный кровональный смещенный лоскут по санктезукеля На слайде очень хорошо видно. Потери кортикальной вестибулярной да, пластинки связаны с тем, что у пациентки первичного анамнеза был хронический пародонтит в средней степени тяжести, в достаточно такой острой форме был выражен. И мы долго приводили сначала ее пародонтологический статус в ремиссию, а потом уже начали заниматься более такими плановыми вмешательствами, как мукогеневальная хирургия перед ортодонтическим лечением. Обратите, пожалуйста, внимание на поражение фуркации да, в области зуба 16. Этап деэпитализации анатомических сосочков. Депитализированные анатомические сосочки уже. Вы видите также мобилизованный лоскут. Обработка поверхности корней, зубов, раст... гелем и ДТА 17% для буферизации зоны импрегнированного цемента, корня. Подготовленная пифорированная твердомозговая оболочка, вырезанная по объему и размеру, но не регидратированная еще. Этап мобилизации лоскута слизистонокосичного для его мобильности и перемещения в новом положении. Проверка мобильности лоскута. Установлена и зафиксирована твердая мозговая оболочка в области рецессии десны. Пришита она межзубным пространством, простыми узловыми швами, резервируемой нитью. Лоскут ротирован и зафиксирован в новом положении двойными обвивными петлевидными кисетными швами с двух сторон от каждого зуба. Совмещены хирургические сосочки с депетализированными анатомическими. Состояние после оперативного лечения. В течение 4 месяцев было прооперировано две челюсти. Это состояние спустя три месяца после последней операции. Состояние тканей парадонта спустя 4 месяца после операции в первом сегменте. Хотела бы отметить, что устранена рецессия в области зубов 12, 13, 14, 15 и остается незначительная рецессия в области зуба 16. Создан объем прикрепленной десны и десна начинает кератинизироваться. Это спустя полгода после операции. Второй сегмент. Обратите внимание, что здесь уже есть явные признаки кератинизации, особенно в области зуба 23, 24, 25. Исходное состояние плюс конечный результат. Обращаю ваше внимание, что рецессии устранены, остались образии твердых тканей зубов и незначительно остаточная рецессия в области зуба 16.